Харьков, утро, 27 февраля, Салтовка, район каравана. Вот это вот такой вот у нас вид с окна. Сегодня утром встал и офигел, ночью был сильный обстрел. Ракета одна лежит. И вот тут вот лежит вторая. Прям на территории детского садика. А выстрелы и взрывы слышны со всех сторон. Люди почти все в подвалах.